Давайте звук проверим. Поставьте плюсики, пожалуйста, в чат, если всем хорошо меня слышно, громче не надо. Так, ну давайте, да, я всех приветствую, во-первых, еще раз всех поздравляем, да, наконец-таки, можно сказать, заканчивающимися Ой. праздниками. Вот мы встретили уже старый Новый год. Я думаю, настроение у всех хорошее. Давайте сегодня с вами да, в таком вот, ну, не назову я его прям уж очень сильно рабочий режим, а мы с вами сегодня будем говорить об очень важной теме, об очень нужной теме и теме наса э, Я думаю, что многие, да, вот здесь, кто у нас присутствует на вебинаре, уже познакомились вообще, что есть такой продукт, но что это такое, может быть, не все еще знают. И самое главное, да, что вот всегда, когда мы приходим, вообще да, вот знакомимся с самой компанией и приходим в наш проект, очень у маленького пока процента, да, вот вообще населения есть вообще знание о том, что компания Арифлейм. В принципе, да, это не только линейка продуктов да, для красоты снаружи. То есть это не только декоративная косметика, это не только уходовая косметика. На сегодняшний момент, вот, наверное, одна из таких вот глав, да, вот гордости именно за то, что мы сотрудничаем с компанией Reflame, это как раз-таки линейка продуктов Wellness. Откуда она взялась, да, что это такое, а, почему этот продукт настолько важен именно для жизни, ну и, собственно говоря, да, что он позволяет нам с вами, да, использовать в бизнесе, вот, все это я сегодня постараюсь максимально просто, самое главное, доступно, да, объяснить. Ну, если что, да, вот зовут меня Елена Клесарева, многие знают меня как, наверное, любителя продукты, продукта Wellness, да, и знают, что сама я имею хорошие результаты именно с этим продуктом, поэтому я его действительно, я его использую вообще по максимуму. То есть моя жизнь на сегодняшний момент, каждый мой день проходит, начинается даже так вот с Wellness. Это вообще, да, святая святынь на сегодняшний момент для меня, что позволяет прекрасно себя чувствовать, отлично выглядеть, да, и самое главное, не болеть и предотвращать вообще развитие каких-то заболеваний. А, ну давайте, да, непосредственно начнем. Если вопросы, смотрите, в чате да, будут возникать, давайте сделаем так. Я сначала да, постараюсь вот рассказать вот все, то, что я знаю о продукте и то, что необходимо знать каждому из нас. да, Не только вообще о wellness, а самое главное о понимании вот, о важности здорового образа жизни. А в конце вебинара, может быть, какие-то наиболее часто задаваемые вопросы и в чате вот wellness, которые у нас возникают, мы обсудим, ну или кого-то возникнут, тогда вы зададите, да, то есть оставим, может быть, какие-то там пять минут, да, на обсуждение наших вопросов. Прежде всего, вообще, что мы знаем о правильном питании и здоровом образе жизни? Ну, на самом деле я не могу, да, вот здесь вот с гордостью за нашу нацию, особенно за нацию, да, вот за наше русское население прям похвастаться и многих похвалить за действительно грамотное и правильное отношение вообще к себе и к своему здоровью. Мы очень мало знаем, у нас не привита, да, такая вот с детства культура грамотного отношения к себе, к своему организму, да, как вот именно гармоничному развивающемуся, да, вот существу такому. Поэтому, в принципе, да, мы мало и времени на это уделяем. А насколько мало, ну, я думаю, что каждый да, по себе это тоже знает. Много ли мы занимаемся с вами спортом? Да, насколько мы время вообще выделяем именно на правильный отдых, да, вот отдых даже вот в новогодние праздники, вот посмотрите, по своему окружению, да, задайте вопрос к себе, сколько дней, да, может быть, сколько часов новогодние праздники вы посвятили именно такому вот здоровому образу жизни на свежем воздухе, либо же, да, это были именно новогодний стол, да, новогодние праздники, сидение дома. Вот, пожалуйста, да, это, наверное, один из первых таких показателей. Но да, существует именно такое вот уже научно обоснованное понимание вообще, что включает в себя здоровый образ жизни и от чего зависит здоровье человека. Мы, конечно же, все сейчас говорим, что живем мы в таком вот времени, да, когда наша окружающая среда, уже не настолько да, здоровая, поэтому у нас э, есть определенные экологические проблемы. Конечно же, да, внешняя окружающая среда влияет на наш организм, на наше здоровье, но можете посмотреть на картиночки э, в, в порядковом да, соотношении, если мы берем здоровье как процентов оцениваем, то вот как раз-таки внешняя окружающая среда на нас влияет порядка 20%. Что еще влияет на наше здоровье? Ну, система здравоохранения, мы говорим. На наше здоровье также процентов на 10 только влияет генетические, да, вот эти наши предрасположенности, то есть то, что мы унаследовали от нашего рода, от наших родителей. И остальную, да, вот самую большую часть, более 50 процентов наше здоровье зависит как раз-таки от образа жизни. Что включает в себя образ жизни, да, что мы подразумеваем? Под этим понятием прежде всего это как раз таки система и культура питания а это условия труда это условия отдыха это условия проживания бытовые условия понимаете да то есть вот то что в принципе сопровождает нас от нашего рождения да и вот каждый день это и есть наш образ жизни Поэтому однозначно, да, что вот какие-то дополнительные факторы, они не настолько сильны, как именно наше отношение к своему здоровью, что мы об этом знаем. Ну вот правильное, да, и самое главное, да, все начинается как раз таки с правильного питания. Но я думаю, что каждая, особенно, наверное, девушка, особенно женщина, когда становится, да, или готовится к материнству, мы более тщательно подходим к этому вопросу. То есть этот вопрос нам становится интересным. Почему? Потому что, конечно же, нам в первую очередь интересно, да, здоровье наших малышей. Но, да, вот такого вот, какого-то научного понимания правильного питания, да, и что включать, все-таки, на самом деле, у нас... Ну, не настолько, да, вот оно привито в каждой семье. Вот к правильному питанию, на самом деле, из чего должно состоять питание человека, ответ на этот очень простой, мы это, на самом деле, проходили еще и в школьные годы, да, на школьной скамье, все мы слышали, что такое белки, жиры, углеводы, витамины, макро-микроэлементы. Все мы знаем да, вот слышали именно эти понятия, но насколько важна роль вот этого да, вот гармоничного именно содержания всех этих показателей. мы на самом деле ну, еще не разбираемся. Если вот, да, вот начать просто задавать вопросы, вот я сейчас да, даже вот спрошу, кто знает, да, вот, что самое главное для питания человека, белки, жиры или углеводы, да, в каком соотношении все это должно быть, и даже больше именно не с позиции, скажем, да, каких-то диет, потому что вот с этими понятиями больше сталкивается тот человек, который хотя бы начинает да, вот первый раз смотреть какую-то литературу, там как привести фигуру в порядок, да, и здесь выдается определенный перечень каких-то диет, да, где как раз-таки перечислено, вот должно быть столько-то примерно колораж питания, да, столько-то должно быть белков, жиров, углеводов. Но как это все считать, особенно как посчитать витаминный состав? Да, вот, нашего питания. На сегодняшний момент вот, правильно да, вот, посчитать, сколько витаминов мы получаем с пищей, невозможно. То есть даже о, такие специалисты, да, как диетологи, то есть это как раз-таки люди, которые занимаются культурой питания, занимаются самим этим продуктом, никто вам не скажет, да, вот на сегодняшний момент точное количество. Потребляете ли вы прям вот витаминов по норме или у вас недостаток? И на сегодняшний момент все, да, и медики, и а, в том числе а, такие вот продвинутые, наверное, тренеры, да, которые занимаются именно фитнесом, все говорят, что а, питание человека настолько сейчас скудное именно по всем необходимым показателям, что мы все испытываем дефицит всех необходимых показателей. Это нужно не только да, для нашей красоты снаружи, для стройной фигуры, для да, хорошей мышечной массы, это нужно прежде всего для того, чтобы организм долгие годы жил, жил здорово, да, жил без болезней, то есть просто это продлевает нашу молодость. Поэтому ЗОЖ это... Все вместе, да, это такая вот именно гармоничная концепция, это правильная культура питания, это достаточная физическая активность, потому что, да, вот на сегодняшний момент мы тоже испытываем колоссальный дефицит, и вот за последние 100, даже за последние 50 лет об этом тоже везде всегда сейчас говорится, что именно из-за нашего образа жизни, да, именно из-за научного прогресса, мы стали в разы меньше двигаться. Потому что, ну, в основном, даже вот наша да, вот работа сейчас, нам удобно, да, в принципе, работать в интернете, мы ловим от этого кайф, но однозначно, да, что мы э, меньше двигаемся. Движение руками, ногами, в основном, да, мы сидим плюс режим дня и отдыха и, конечно же, к тому же самому здоровому образу жизни относится и эмоциональная составляющая. Эмоциональная составляющая, да, это как раз-таки есть наш внутренний мир, потому что испытываем ли мы стрессы, да, хорошие ли у нас отношения вообще в семье, есть ли у нас, да, такие вот налаженные именно отношения, это тоже колоссальным образом Влияет как раз-таки на наше здоровье. Поэтому, да, когда мы начинаем задумываться и представляем, вот, а что мне нужно делать, прежде всего, для того, чтобы прожить счастливую и долгую жизнь, конечно же, нужно учиться вот сейчас гармонично сопоставлять вот эти вот все составляющие, да, и работать над тем, что, конечно же, у нас сейчас страдает в данный момент. Ну вот по калорийности продуктов, я думаю, что это слово да, всем известно, все мы знаем, что есть какие-то килокалории. На самом деле килокалории – это просто, в принципе, да, это такая энергетическая составляющая наших продуктов питания, то, что мы потребляем. И вот на сегодняшний момент для женщин примерная суточная норма, да, то есть эта норма – это то, что не нужно превышать, от колораж, который мы за сутки можем употреблять, это примерно от 1,5 до 1800 килокалорий, а с учетом, да, вот, вот неактивного образа жизни, да, если у нас кто-то, конечно, еще до сих пор работает на тяжелых физических работах, может быть, в поле, да, но в основном никто у нас так не работает, то эта цифра нужно знать. И для мужчин примерный, да, вот нормальный рацион питания, он немножечко Превышает по колоражу женский. Почему? Потому что э, мы имеем немножечко разное да, вот природное строение, у мужчин больше мышц, поэтому э, они затрачивают больше энергию на... Э, даже физическую активность и на то, чтобы их организм существовал, поэтому им нужно больше фактически топлива немножечко. Вот и вся разница. Но и то эта цифра а, порядка где-то на 700 килокалорий точно меньше, чем ставилась 50 лет назад. Опять-таки именно из-за того, что мы ведем такой малоактивный образ жизни. Вот, поэтому, да, тоже такой вот, можно сказать, просветительский момент, но об этом, да, мы должны все-таки знать, и мы должны это помнить и не терять из вида внимания, и самое главное, прививать это в своей семье, потому что, да, мы все понимаем, что наша семья начинается прежде всего с нас, и что мы передадим детям, детям мы передаем точно такие же привычки, да, культура питания – это прежде всего привычка, Почему необходимо, вот вообще, не, откуда пошла вот эта вот, скажем, и мода, и потребность в дополнительном рационе питания витаминами и БАДами? А кого еще пугает слово БАДы? Би БАД – это всего лишь биологически активная добавка к пище. То есть это то, что служит именно дополнением да, к основному вот рациону питания, чтобы насытить его до нормы. БАДы – это в принципе, это в своей основе, это такие безвредные компоненты, где-то процентов, да, вот, но это редко можно на самом деле нарваться на БАДы, именно то, что выходит под логотипом БАД, и если это будет как-то уж сильно химически синтезировано, а в основном БАДы это какие-то растительные, да, такие вот компоненты, и поэтому вред какой-то такой вот уж колоссальный нанести организму они на самом деле не могут. Самое главное, да, правильно их применять, конечно, злоупотреблять ничем не нужно, а так, да, в своей основе это всего лишь тост то а, дополняет наш основной рацион питания. А какой наш рацион питания? Да, ну тоже на картиночке можете посмотреть. Я думаю, что всем знакомые гамбургеры, всем знакомые чипсы, всем знакомый фастфуд, да, который все равно у нас уже в основном в каждой семье есть на столе. И это не значит, что все мы абсолютно ходим в Макдональдс. Нет. Но сейчас я говорю о том, что все мы ходим в определенные магазины. Да, за теми продуктами питания, которые у нас есть каждый день на столе. Мы основную массу продуктов сейчас сами не производим, да, поэтому мы вынуждены за ними ходить в магазин. Но, собственно говоря, чем да, вот напичканы эти продукты, что внутри, да, можно сказать, и того же самого мяса, и молочной продукции, и фруктов, овощей, мы не знаем. И поэтому, конечно же, на сегодняшний момент мы все испытываем избыток, во-первых, да, животного жира, мы испытываем такой вот переизбыток, наверное, неправильным белком. Неправильным белком я имею в виду, да, ну и про белок отдельно еще сегодня прямо тоже постараюсь рассказать, чтобы было понятно. Неправильный белок – это белок немножечко уже с нарушенной такой вот молекулярной, наверное структуры и белок того же самого мяса, да, например, если он у нас напичкан какими-то консервантами, или же, да, вот сейчас, например, многие, наверное, слышали и знают, что курицу, да, например, которую мы покупаем в магазине, ее перед приготовлением на определенное количество времени необходимо замачивать. Слышали, я думаю, что женщины слышали, да, вот такой вот совет от специалистов, с чем это связано, потому что те продукты, да, вот птицы, которые сейчас поступают на наши рынки, они содержат переизбыток не консервантов даже в них больше, а сейчас этих куриц пичкают антибиотиками. Вот чтобы какое-то количество, да, хотя бы за время немножечко растворилось в воде, ее необходимо замачивать, да. Вот это вот, это уже не на одну, да, я такую вот и статью нарывалась, и на какие-то передачи, я тоже об этом слышала, поэтому, да, такой вот практический совет, вот могу вам дать, хотя бы на час, да, курицу перед приготовлением замочите в холодной воде, чтобы то, что можно, да, из нее вымыть, чтобы оно вымылось. А с чем... Да, ну если мы будем вообще вот в глубь да, самого вопроса задаваться, а почему и для чего, да, вот этих вот куриц на сегодняшний момент и вообще все продукты питания для чего их подкармливают, да, так скажем, теми продуктами, которые для питания вообще не предназначены, в принципе, это экономическая да, так, экономический вопрос, экономическая проблема, потому что на сегодняшний момент мы не испытываем дефицит в каких-то продуктах питания, но мы испытываем дефицит в хороших, качественных продуктах питания. Очень много сейчас, да, в принципе, и поставщиков, которые на рынке да, привозят свой товар, мы, собственно говоря, являемся их потребителями. Но да, понимаем, что для поставщиков это бизнес. И им самое главное, обеспечивать постоянный поток, да, вот отгрузку того, что они производят. Самое главное, чтобы это раскупалось. И поэтому, если да, вот, раньше, если в домашних условиях, может быть, вот, но ну, я еще помню своего детства, потому что у меня бабушка с дедушкой тоже своим хозяйством занималась, сколько росла, в принципе, курица, которая живет на воле, да, в таких вот хороших условиях. И то вот этих вот бройлеров, которые мы покупаем в магазинах, их выращивают буквально там за месяц за полтора, то есть вот до такого вот веса уже крупного, да такого хорошего цыпленка, вот, то есть поэтому, конечно же, все производители используют определенное количество, можно сказать, таких же биологически активных добавок, только да направленные, которые на скорейший рост. Да, этого цыпленка. Вот. Поэтому здесь тоже нужно быть внимательным, нужно быть, наверное, культурным и нужно быть понимающим прежде всего к своему организму. Когда мы идем в магазин, не стоит покупать, наверное, все, что вкусно, все, что нам нравится, все, что прельщает нас по вкусовым каким-то да, своим добавкам. Старайтесь, конечно, выбирать те продукты, которые содержат меньшее количество консервантов, которые указаны на упаковке да, ну и находите, наверное, что-то такое не совсем красивое по упаковке, но то, что вы знаете по содержанию, и, естественно, важен еще способ приготовления. Жарко, да, естественно, на масле, это тоже нам дополняет вот эти вот ненужные жиры. Мы испытываем еще дефицит, самое главное, в чем Вот верхняя часть да, картинки, это как раз-таки избытки, а нижняя часть – это недостатки. Мы испытываем недостатки ежедневно, начиная с жидкости, начиная с питьевой воды, потому что вот такой вот культуры тоже питья, в принципе, об этом заговорили, можно сказать, в последние несколько лет, да, и это не прививалось нам с детства витамины, минералы, белки, да, вот белок именно той структуры, которой, ну, правильно, да, можно сказать, выращенное вот мясо, или это растительный белок, растительный белок тоже нужен на наших столах, и мы его потребляем с крупами, поэтому это тоже основа нашего питания, но опять-таки, да, мы все тоже, я думаю, что многие слышали, многие знают, что сейчас практически даже и... Какие-то крупы выращиваются с добавлением каких-то ГМО. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот откуда да, появилась необходимость в дополнительном рационе питания. То есть необходимость в самих БАДах. Потому что организму без этого долго не прожить. Долго, счастливо, здорово, да, и гармонично построив всю свою жизнь и передать хороший, да, иммунитет, хорошее здоровье следующим своим поколениям. Вот сейчас врачи как раз таки и все вообще, и медики, да, и те, кто занимается экологическими проблемами, и в том числе даже специалисты, которые занимаются красотой снаружи, да, косметологи тоже, на самом деле, если мы встретим грамотного специалиста, прежде всего, они нам подскажут, да, обратить внимание на рацион чтобы наша кожа да и наша молодость дольше сохраняли а, себя да? то есть вот чтобы сохранить красоту тоже необходимо обращать внимание обязательно на то что мы едим и как мы едим ну и количество да? а, вот смотрите чтобы вообще понять сам продукт вообще вот наш wellness нас а wellness нас это тоже продукт который относится к бадам то есть не нужно путать Изначально вот витамины, те витамины аптечные, которые мы привыкли, может быть, да, еще и в детстве употреблять, и тоже, которые постоянно рекламируют нас, нам и по телевидению, и везде, да, и те же самые врачи, не путайте никогда вот эти вот витамины аптечные с нашим продуктом Wellness. Это две абсолютно диаметральные противоположности, то, что нельзя даже поставить вровень да, на одну скажем, линейку, и вот почему как раз-таки БАДы необходимо употреблять, и почему, собственно говоря, развитый уже мир, да, такие страны, назову сейчас как Япония, это на сегодняшний момент самые долгожители, которые, да, у них более 80 лет точно, средний уровень, да, средний возраст жизни, они уже много-много лет, да, в принципе, они, можно сказать, они живут на БАДах, для них это норма, и они употребляют биологически активные добавки с детства. А, ну, точно так же, да, вот тот продукт, откуда он у нас пришел, да, он у нас пришел, в принципе, а, с нашей, да, вот а, с компанией, мы его знаем, а мы знаем, что наша компания Шведы, это тоже та страна, да, та нация, которая у них, во-первых, очень высокий и уровень жизни, да, вот сам вообще уровень жизни, и та нация, которой действительно они беспокоятся, они беспокоятся, пекутся и об экологии, и беспокоятся о своем здоровье, и точно также уровень, да, и возраст средней жизни у них очень-очень хороший. Они точно также фактически дополняют свой ежедневный рацион питания БАДами, потому что понимают необходимость этого. Я самое главное, вот хочу сейчас немножечко да вам рассказать, для чего да, вообще вот эти вот БАДы, и а, чтобы у каждого в голове немножечко отложилось а, такое вот понимание вообще, а нужен ли мне wellness, да, вот нужен ли мне и моей семье для здоровья, да, для а, хорошей работоспособности это продукт, или я обойдусь без него. И вот вообще, чтобы понять, что такое продукт wellness, а, я всегда говорю так. А, Нужно один раз разобраться да, вот, в каких-то основных понятиях и понять, как работает наш организм для того, чтобы однозначно ответить себе на вопрос вообще, нужны ли биологически активные добавки к пище. Ну, давайте в пару, пару слов. Да, сейчас вот расскажу, как работает, в принципе, наш организм. Как работает он изнутри и, собственно говоря, из чего мы с вами состоим. Мы с вами, да, вот живой, органи... челов... живой организм человека, это миллиарды живых клеток. Мы все знаем, да, что мы состоим из огромного количества маленьких-маленьких клеточек. Вот эти вот клеточки они собственно говоря вот составляют весь наш организм это и ткани да, это наша и в принципе внешняя оболочка это наши и внутренние органы это и клеточная мембрана да, это то что вот, в принципе связывает да, вот эти вот наши органы. мы собственно говоря человеческий организм можно даже вот назвать в совокупность это одна большая такая вот живая клетка. Живая клетка, которая дышит, да, живая клетка, которая размножается, которая делится и а, которая обязательно а, возобновляется. То есть мы все знаем, да, что наши клетки, они не... А, ну, то есть это не то, что вот мы как родились да, вот с этой вот одной клеткой, просто доросли до определенного какого-то возраста, да, вот такого роста, такого-то веса и все. И наш организм, он замер. Ежесуточно происходит огромное количество внутренних процессов в организме, самое главное – обменных. Это процесс регенерации. Да, регенерации наших тканей вот когда наша клеточка она отжила свое до да, отработала именно то что ей положено отработать она просто да что с ней происходит она отмирает и в организме для этого должны быть хорошие быстрые как раз таки обменные процессы налажены чтобы эта клеточка организмом да, ну вот остатки в принципе да это клетки они вывелись из организма на ее место этой клеточки рождается новая, да, здоровая, которая функционирует, которая точно так же определенное количество времени проживет, потом ее должна заменить следующая клетка. С возрастом, конечно, да, вот чем старше мы становимся, и в принципе наша старость, вот что такое момент наступления старости, это когда наши клетки, они начинают, да, вот это вот, во-первых, и сам процесс обменных да, вот сам обменный процесс в организме, он притормаживается, то есть медленнее идет. И наши клеточки, они хуже делятся уже, они хуже возобновляются. Вот, вот отсюда пошли да, такие вот процессы старения, которые мы наблюдаем и внешне на, на коже. И, собственно говоря, со, со старостью мы знаем, что мы приобретаем какие-то определенные заболевания. Вот что такое да, вот процесс жизни нашей клетки, да, нашего организма и процесс его старения. А какие же, что влияет вообще вот на сам этот процесс, да, на процесс и регенерации и обменные все процессы в организме? А прежде всего на это влияет как раз-таки наше питание. То есть да, наш организм, естественно, мы все понимаем, что без источника да, вот питания, без питательных веществ он просто не может жить. А те продукты, которые мы потребляем, это и есть топливо. Вот что мы Скушаем, собственно говоря, за день, да, организм это, всю еду, он забирает из нее все необходимые, да, и микроэлементы, и витамины, и э, белок, вот тот, который мы съедаем. Белок, это, в принципе, для нашего организма, это аминокислота, то, что ему нужно, да, вот про аминокислоты, я думаю, тоже слышали многие такое название. Вот, и как раз-таки, вот, белок – это основа нашей жизни, вот, да, вот, то есть просто вот, если вас будут даже спрашивать в отношении вообще вот потом впоследствии wellness, будут задаваться вопросы, а зачем это нужно, вот запомните такую фразу, да, что без белка нет жизни. Если наш организм прекратит получать белок вообще, да, вот даже вот если не будет белка, то мы с вами в скором времени просто организм перестанет жить. Какие же функции, да, вот белок выполняет в нашем организме? Но вот про такую вот функцию, которая правильно называется пластическая, да, это вот э, строительный материал наших клеток и э, межклеточное вещества Это сейчас, да, вот я как раз-таки и вам попыталась вот объяснить, да, то, что как наша клетка, да, вот за счет белка, как она строится. Вот как раз-таки эти аминокислоты, которые вот, то есть мы съели, например, да, кусок мяса, ну или еще, да, вот другие источники белка, что делает с этим организм? Он фактически, да, вот этот вот, расщепляет белок берет из этого да, вот эти вот аминокислоты, соединяет их определенным образом, чтобы вот сцепить да, такую вот ну, цепочку, да, вот сделать целостную, и направляет вот это вот количество белка к тому органу, скажем, да, или к тем тканям, которые необходимо заменить. Вот, поэтому, собственно говоря, не будет белка, вот эти вот процессы они у нас приостановятся. Каталитическая функция – это и есть вот обменные процессы. Белок точно так же, он выступает ускорителем всем, всех обменных процессов. Но те, кто вообще занимается спортом или как-то с этим сталкивался, буквально знают, да, что в основном многие диеты, в том числе, работают таким образом, и их составляют, что увеличивают количество белка да, в рационе, снижают до фактически, минимуму количество углеводов и как раз таки на белке за счет увеличения обменных процессов до да, убыстрения то есть начинается процесс горания килокалорий вот то есть каталитическая функция она тоже очень важна в том числе благодаря белку доставляются все микро макроэлементы и витамины то да, вот так как они нужны организму сейчас и распределяются по нему гормональная функция а белок является составной частью большинства гормонов мы все знаем что да что наши и репродуктивные функции и многие другие до да, функции щитовидной железы они все построены на правильной работе наших гормонов то есть да вот здесь тоже а, культура питания вот смотрите да буквальном смысле слова то что мы едим оказывается влияет а, и на детородную функцию да, и, собственно говоря, на репродуктивную, да, вот и на многие-многие на многие функции в нашем организме. Но про щитовидную железу я тоже думаю, что многие понимают и знают, что как раз-таки из-за недостатка белка, вот такое часто да, бывает, когда у тех людей, кто страдает именно избыточным весом, и наблюдается дефицит белка в организме, у них начинает страдать и щитовидная железа. Вот, функция специфичности, то есть, смотрите, это такая вот функция, да, вот как ее можно для себя запомнить, да, это фактически функция работы нашего иммунитета, и проявляется она как вообще крепкий, сильный иммунитет и аллергия, вот, вы посмотрите, да, один белок и сколько функций в организме, то есть, если, да, вот аллергические реакции, на сегодняшний момент я тоже… Но не так давно а, слышала очень такую да, познавательную передачу ученые, кстати, специалисты, да кто занимается вопросами вот экологических да, таких вот катастроф, а, буквально ну, где-то на протяжении вот этого столетия, то есть это лет через то прогнозируют на нашей земле такой момент, что у нас практически не будет рождаться здорового населения, да, то есть у нас не будут рождаться маленькие дети без аллергии какой-то. То есть на какой-то компонент, да, на какой-то, может быть, там продукт или микроэлемент будет обязательно аллергическая реакция. Из-за чего? Опять-таки, да, именно из-за того, что мы и неправильно питаемся, и не совсем правильно живем, и плюс к этому еще добавляется наша неблагоприятная да, такая вот атмосфера. Вот Это на самом деле это не запугивание, просто об этом нужно знать, да, нужно знать для того, чтобы хоть как-то постараться этого избежать, да, как-то защищать себя сейчас, чтобы вот благодаря нашей работе, да, работе, которую мы будем проделывать над собой, для того, чтобы мы передали именно хорошие гены, да, хороший иммунитет и вот устойчивость к аллергии дальше в наше поколение и передавать именно культуру, вот это вот отношение. Ну и транспортная функция, вот тоже я про нее сказала, да, что он участвует и в транспортировке кровью кислорода, и витаминов, и, а, витами... и минералов, и всего-всего прочего. Вот, поэтому как раз-таки и фраза, она очень, да, такая вот и грамотная, и очень а, значимая, что без белка вообще нет жизни. А, сколько необходимо белка в день? Ну белка в день вот в принципе здоровому да, вот организму разные источники говорят по-разному здравоохранение придерживается да, вот цифры я специально здесь на слайде вынесла примерно 0,75 граммов белка на 1 килограмм массы тела. То есть, да, в зависимости от того, сколько мы весим, собственно говоря, нам такое количество белка и нужно нашему организму для нормального функционирования. Спортсмены, да, вот те, кто занимается ну, таким вот активным образом жизни, естественно, физическим, да, собственно говоря, трудом, им необходимо большее количество белка. Ну и детям в период да, вот их взросления, в период роста, да, необходимо тоже чуть побольше количество белка потому что опять таки это строительный материал всех его клеточек да, вот клеточек малыша поэтому в среднем вот где-то ну может быть 1 грамм полтора грамма белка на килограмм веса хорошего да вот именно правильного белка именно чистого белка нашему организму нужно белок да, вот сейчас немножечко э, делаю отступление э, для того, чтобы было понимание, что у нас э, является белком в нашей линейке продуктов Wellness. Белок это у нас сухие, да, вот эти вот наши смеси. То есть это у нас сухая смесь Natural Balance. И э, суп, на что же он относится именно к белковой составляющей? Что же в нем уникального в этом продукте? И почему, собственно говоря, им нужно дополнять рацион, да, то есть это не значит, что необходимо есть теперь только фактически да, вот, natural balance там, суп или там пить э, один коктейль, и все. Да, то есть это опять-таки то, что балансирует наш организм по белковой своей составляющей. Так, ну здесь, да, в отношении белка, я думаю, понятно. Но, опять-таки, вот смотрите, да, в организме обязательно должен быть правильное, да, вот соотношение белков, углеводов и жиров. Углеводы, что это такое? Углеводы фактически, да, это как раз-таки это топливо. Вот насколько они, во-первых, да, запускают наш организм к работоспособности. Да, то есть вот если мы будем питаться только одним белками, ну вот можете себе представить картину да, таких вот культуристов, то есть они такие вот мышечные, да, такие вот все здоровые, но в принципе не такие вот малоподвижные именно из-за огромного количества да, таких вот мускулов. Вот углеводы это у нас то, что обеспечивает да, ну вот вообще быстроту реакции во всем организме. Плюс еще и всякие процессы, такие как терморегуляция в организме внутри. То есть без углеводов, без достаточного количества углеводов тоже нарушаются определенные да, вот процессы рабочие в организме. И, конечно же, жиры. Ни в коем случае, вот, вот особенно, да, обращаясь вот к девчонкам, потому что вот э, впоследствии, да, мы те, кто воспитываем дальше девочек, да, вот навсегда вот просто вот необходимо и себе запомнить, и дальше передавать, может быть, по родне, да, по своим знакомым, что э, жир, жиры, это неплохо. Жиры ⁇ это необходимость нашего организма. Только разница есть в том, какие это жиры. Да? Необходимо меньше потреблять именно животного жира, вот то, что у нас жарится с мясом, то, что у нас вообще, да, вот обжаривается в колбасах, там, в сырах, вот это вот все, что у нас в каком-то виде, да, коптится или как-то приготавливается. А растительных жиров, да, необходимо потреблять в принципе, можно сказать, и без ограничения, да, и самое главное, в необработанном виде. Все мы знаем о полезности оливкового масла, да, об этом тоже много говорится и говорилось, и других видов масел растительного, о том, что салаты необходимо заправлять, не майонезом, Майонезом. Майонез это животный жир, да, а вот растительные масла это у нас растительные жиры, которые нашему организму необходимы. Опять-таки, даже для вот, гормональной системы это тоже одна из важнейших составляющих. Поэтому, да, вот я говорю, особенно у женской части населения не должно быть неправильного отношения к жирам то есть в организме должен поддерживаться просто баланс баланс и физической нагрузки и потребления калорийности и составляющего этого рациона да вот именно то в каком виде мы потребляем эти продукты вот это и есть концепция вообще вот здорового отношения к себе и здорового образа жизни я думаю да вот понятно сейчас вот объяснила здесь про составляющие да, наших продуктов. Давайте теперь немножечко вам расскажу про сам продукт вообще Wellness, да, историю его создания, откуда он появился, и причем здесь вообще Wellness, то, что у нас относится к продуктам питания, да, к продуктам здорового питания, и причем здесь компания, крупнейший гигант да, косметического рынка. Если кто-то думает, да, и такое вот есть мнение, что uh, Wellness производит AriFlame. забудьте это раз и навсегда. Wellness производил, uh, производит и будет производить не сама компания Ariflame, да, вот именно косметическая, это просто патент компании Арифлейм. Откуда же вообще появился... Сам продукт Wellness, кто его изобрел, да, кто создатель этого продукта. Создателем продукта Wellness является знаменитый по всему миру профессор Лунского университета, которого зовут Стикстен. Ну, я думаю, что тоже, да, вот кто с Wellness уже немножечко познакомился, слышал, может быть, это имя. Это действительно это ученый, знаете, это ученый формата вот, действительно мирового уровня, это лауреат, лауреат Нобелевской премии, это ученый, у которого огромное количество и м, обоснованных, да, вот, и теоретических открытий, а, и, а, и пр практикующих, да, вот именно вот практики потому что это ученый, который практикует. То есть он вообще кардиохирург по своей основной специальности. Это тот человек, который уже на протяжении долгого количества лет делает сложнейшие операции. Сложнейшие операции на сердце, то есть он занимается трансплантацией трансплантации органов да? вот сердце заменить или же заменить там легкие да или какие-то трахеи вот этот специалист он по миру известен как один из самых лучших и он же является да вот тем человеком который разработал да и придумал wellness нас и первый продукт стал да, вот первый продукт который был изобретен как раз таки был коктейль Самое главное, да, вот, наверное, такое научное изобретение Стиго Стена еще, из-за чего его знает весь мир, просто слава богу, что, может быть, мы с этим, да, не сталкивались, с трансплантацией органов, но вот можете посмотреть изобретение. Вот этот вот инструмент механической компрессии, да, он как-то вот именно медицинский термин у него есть, как он называется, то есть это то э, тот фактически инструмент, тот аппарат, да, который перевозит э, вот... Э, тот орган, да, вот этот донорский, который будут пересаживать по всему миру. Благодаря этому ученому, да, вот, смотрите, стала возможность вообще вот проводить такие сложнейшие-сложнейшие операции. Поэтому, да, ему, конечно же, честь и хвала, потому что он полностью заслужил свои, да, вот эти вот все лавры почета и как специалист именно научный специалист, да, и как практикующий хирург. И самое главное, да, вот здесь вот смотрите, то есть научный специалист – это человек, который вот, ну, во всяком случае, в Европе, да, вот в Европе какой человек, который имеет именно научный такой статус, да, как вот профессор, это те люди, которые обязаны чуть ли там не ежегодно подтверждать свой статус, да, и делать какие-то научные открытия, какие-то научные публикации. Вот, но если, да, кто-то, может быть, кому станет интересно, можете на Ютубе посмотреть какие-то ролики действительно про Стигастена, говорят, что это человек с огромной душой и сердцем, да, но я думаю, что без этого просто бы он не смог, да, даже вот э, сделать вот такого вот для нашего мира, вот, который, он очень живой, он действительно, он живет просто вот этой вот всей наукой, действительно думает о том, как вообще продлевать жизнь, да, и спасать жизнь миллионов людей. Вот. Вот, в принципе, у него откуда, да, вот, взялась идея создания коктейля. Я сказала, что первый продукт создан был именно коктейль Natural Balance. Для кого? То есть, смотрите, вообще сложнейшие операции, понятное дело, что очень тяжело переносится организмом, да, но ну, вот трансплантация, пока орган проживется, и, естественно, многие эти операции проводятся уже в пожилом возрасте. С чем вообще, да, вот почему Сикстен начал задумываться об этом? Потому что тяжело шло восстановление после операций, и в том числе вот этот подготовительный да, вот момент, пока готовились к сложной операции. То есть было тяжело кормить, да, то есть насыщать нужными всеми компонентами организм человека. Поэтому вот как раз-таки такая вот сухие смеси, да, вот которые можно было, ну, как, как вот называется, аппарат вот искусственного кормления, да, пока, может быть, человек находится или в коме, или там еще что-то, да, чтобы он мог получать все необходимые питательные вещества, да, чтобы жизнь продолжалась у человека, вот это и была научная, да, такая вот задумка стигстена. И он, да, вот как раз-таки много количества времени посвятил разработке самого продукта. Вот каким образом появился коктейль вообще, Natural Balance. Плюс еще здесь на картиночке можете да, вот посмотреть. Это вообще ученый состав компании Wellness, да, то есть это ученый состав Wellness by, by Ariflame, то есть Wellness самого продукта. Почему пишется Wellness by Ariflame? Потому что, еще раз говорю, это продукт, который компания запатентовала навсегда. То есть вот то, что вообще выходит под линейкой Wellness, да, это не то, что изготавливает компания. Продукт изготавливают огромное количество, большой штат сотрудников и медиков и нутрициологов да и вот как кардиохирургов и есть целый да вот научный центр медицинский и практикующий да и собственно говоря где сидят тут вот весь научный штат который трудится да и продолжает работать над этим продуктом просто то что оно выходит сейчас на рынок это все выходит именно под нашим брендом так каким образом да вот где связь откуда вообще причем здесь тогда стик стен он что там может быть, был когда-то консультантом да или строил бизнес компании, вот откуда вообще это, ну, такой вот, да, можно сказать, профессор познакомился с компанией. На самом деле нет, естественно, просто основатель компании нашей, да, один из братьев Ахвьокников, он уже достаточно пожилой человек, и в свое время он ну, точно также заболел серьезно, и ему требовалась вот как раз-таки сложная операция. А, то есть ему там что-то вроде на легких ему делали вот операцию, и опять-таки вот этот вот подготовительный период и восстановление он проходил как раз-таки на <coughs> продукте Wellness, то есть на самом вот этом вот коктейле, так уже как придумал, придумал его стикстен. Естественно, после этого да, возникло такой интерес, да, возник, потому что, во-первых сам, да, вот самый брат заметил, что он стал себя действительно лучше чувствовать, лучше чувствовать даже, чем до операции, то есть и ну, начались вопросы, что это, да, вот за тот продукт, чем вы меня кормите, и уже впоследствии Весь да, такой вот наш главный менеджерский состав, высшее руководство. Они заинтересовались самим продуктом. Естественно, было вложено огромное количество да, средств и бюджета компании и в научной разработке, чтобы полностью исследовать этот продукт. И компания, прежде всего, да, захотела этот продукт приобрести себе да, вот в качестве именно вот источника всех полезных а, вот, веществ микро-макро да, и, самое главное, белка здорового. А сначала это началось, конечно же, с высшего руководства. С высшего руководства и с наемных сотрудников. То есть а, те люди, которые, в принципе, стоят а, во главе самой компании да, и поддерживают, ее работоспособность это были первые люди которые смогли употреблять этот продукт за время пока вот он спустился до в принципе вот сейчас да на сегодняшний момент это продукт который доступен вообще для всего рынка кто хочет заказывать его тот, да вот сможет заказать либо до да, через консультанта либо собственно говоря вот как мы с вами мы можем быть стопроцентным потребителем на протяжении всей жизни раньше это было не так вот когда уже да, продукт, он действительно себя зарекомендовал, первые, для кого компания его спустила, именно да, для своих бизнес-партнеров, это были только бриллиантовые директора. И долгое время, да, то есть самого продукта... Так, сейчас на этот вопрос Ирин скажу. Они его только, да, вот только давали для такого вот высшего, да, на, для своих самых таких сильных партнеров и потихоньку-потихоньку спускали да, вот до о, обычных, обычных консультантов. Вот, поэтому Wellness нашей компании проделал огромный путь. Да. Самое главное, то есть wellness это продукт, который, это не продукт для снижения веса, это не продукт для похудения, это вообще не коммерческий продукт, это продукт для здоровья людей и для здоровых людей, то есть для продления молодости, долголетия и обеспечения всеми необходимыми микроэлементами нашего рациона питания. Вот в чем уникальная особенность этого продукта. На самом деле во многих сетевых компаниях есть отдельные линейки, да, линейки здорового питания, да, линейки продуктов здорового питания. Но в чем разница, опять-таки, да, что кто-то из сетевых компаний выпускает этот продукт именно в, в такой вот, ну, с коммерческим да, вот подтекстом, чтобы улучшить продажи, чтобы да, как-то привлечь клиентов. К нам Wellness попал. И он всегда так разрабатывался и будет разрабатываться просто для здоровья людей. Вот, поэтому это самый, наверное, да, такой вот главный аспект, почему мы можем рекомендовать, почему мы сами его употребляем, почему мы употребляем этот продукт с любовью и да, какие вот стандарты, качества и производства есть, да, о чем мы можем вообще делиться со, со всеми, со своими родными, со своими знакомыми, в чем главная сила этого продукта. Ну вот можете посмотреть, да, что вся продукция Wellness, вот, то, что вот выходит в наших баночках и в наших коробочках, есть у нас такой сертификат, он еще пишется везде GMP. Что это такое? На самом деле это высочайший стандарт качества, который который получить, вот, чтобы получить вот этот вот сертификат качества, это нужно очень-очень сильно постараться, особенно в Европе. То есть здесь, прежде чем вот запатентовали этот продукт да и пустили, собственно говоря, на рынок, вот с таким вот сертификатом GMP было исследовано полностью вообще от и до все производства, начиная с того, как доставляются, да, вот составляющие нашего продукта, как они привозятся на фабрики, да, вот где изготавливается сам продукт, в каких там колбочках, да, в каких вот бочках, и заканчивая самим выходом. Вот то, что на, на выходе, да, вот какой-то продукт получается. Поэтому это вообще считается стопроцентным, наверное, таким самым сильным сертификатом, который действительно говорит сам за себя. И если уж вот, да, что не бояться употреблять, то как раз-таки то, что вышло с таким именем как сертификат GMP. Где производят сам продукт Wellness, да, мы тоже это должны знать. то есть На сегодняшний момент производство самого продукта Wellness есть в двух, да, в двух странах. Сначала это была просто Швеция, потом сейчас вот производство перенесли. Вот, производство названия можете прочитать. Да, вот это вот Multipower Germany, то есть это крупнейшая корпорация в Германии, которая вообще она занимается производством как раз-таки вот и биологически активных добавок, и в том числе производство у нее есть каких-то добавок для спортсменов. Ну, то есть это тоже очень серьезное производство, откуда какие-то определенные просто линии, да, вот на сегодняшний момент заняты именно нашей линейкой. Астексантин, вот наш, да, астексантин, это шведский бьюти-комплекс, он у нас а, производится в Швеции на, э, шве, ну, так называемый, да, вот шведский архипелаг, то есть где а, как раз-таки это водоросль и обитает. Вот, поэтому, в принципе, наш продукт, ну, можно так сказать, который сейчас в основном на рынок поступает, он из Германии идет. А почему и с чем было связано именно перенос? производства, потому что потребности стали намного больше, да, как только мир начал узнавать о самом, о самом продукте, естественно, его все хотели уже начинать, да, скорее вот пробовать, скорее заказывать, и, кстати, в нашей даже компании, вот на сегодняшний момент продукт, который называется Wellness Pack, это наши витамины, имеют, да, вот тоже свою награду, это самый потребляемый, продаваемый продукт в компании Reflame миру. Вот, то есть это продукт номер один, который больше всего потребляется. Люди всего мира, понимаете, да, где на сегодняшний момент есть эта линейка, это уже более, точно более 40 стран, то есть это было 38, сейчас, я думаю, намного больше уже, вот, все употребляют продукт от Wellness, который выходит под нашим сертификатом, да, вот под нашим патентом компания Reflame. Вот, поэтому это тоже огромный, да, вот плюс, но я тоже в свое время никогда не думала о компании, да, как вот о компании, которая действительно за думается настолько о здоровье св своих сотрудников, о здоровье тех людей, с кем с непосредственно строит бизнес, да, то есть вот о нас, о бизнес-партнерах. Поэтому вот для нас, конечно же, компания, вот еще раз повторюсь, что, наверное, это целая глава, это глава гордости именно за продукт Wellness и за то, что этот продукт в нашей компании, он навсегда останется, да, вот все, что будет а, выпускаться. С содержимым, да, вот этого вот wellness, он будет только в нашей компании. Ну основания, да, которыми мы гордимся, это, конечно же, это огромное количество сертификатов. Ну вот про GMP я немножечко сказала, другие сертификаты на продукцию Wellness можете тоже, если кому интересно. У кого возникнут вопросы, просто запросите, да, вот в интернете про каждый из этих сертификатов найдете огромное количество информации, что обозначают, да, вот эти вот, что значат все аббревиатуры, как они переводятся и поймете, да, вот на самом деле, что это огромнейшее основание для того, чтобы и самим употреблять для своей семьи этот продукт, и, конечно же, рекомендовать его всем-всем-всем своим знакомым. На нашем российском рынке, вот в принципе, да, вот именно из-за этого нет фактически аналога, да, вот Wellness, из-за его состава, из-за его содержимого, и из-за того, что такое количество, да, вот проверок, наверное, ни один продукт, никакая вот фарма на сегодняшний момент, они просто их не прошли, потому что все, что у нас продается в аптеках. Это 99%, да, это все химически синтезированные да, вот продукты, это химически синтезированные витамины, которые помимо да, того, что они чем-то наполнят наш организм, они еще а, нанесут определенное количество да, вот вреда для нашей печени, к примеру. И к тому же продукт вот, категории Wellness на сегодняшний момент он рекомендован, он имеет да, вот тоже свой сертификат э, Институтом питания Рамон. Знаете, да, наша самая главная вот академия, она э, одна из вообще таких вот в мире так, очень серьезных академик, где как раз-таки работают вот, э, всемирно известные диетологи тоже, да, он на сегодняшний момент, он плотно изучен институтом питания РАМ, имеет одобрение. Многие, кстати, диетологи Академии РАМ, как вот, да, продукт зашел на рынок, они с ним начали работать, они его полностью исследовали и до сих пор работают с людьми, да, именно через продукт Wellness. Почему? Потому что вот как можно сказать, как такой вот хороший побочный эффект, во-первых, да, вот, от приема Wellness – это нормализация обменных процессов и снижение веса. Как вот мы сейчас обсудили, да, что продукт он не изготавливался как продукт для поддержания да, и коррекции веса, но у него э, за счет как раз-таки сбалансированного состава э, обнаруживается такой очень хороший да, эффект, что действительно этот продукт, который может скорректировать э, наш вес в ту или иную сторону, так как это нужно. Поэтому, да, вот э, такие. Серьезные сотрудники, да, которые лечат людей от серьезных заболеваний, как ожирение, как сахарный диабет, они работают с Wellness. В том числе наш продукт, да, его точно так же можно употреблять людям с сахарным диабетом. Если кто-то да, хотя бы сталкивался или имеет представление, что это за заболевание, очень на самом деле нехорошее заболевание, очень такое сложное. И сейчас, опять-таки, все медики вообще в мире говорят о том, что оно практически начинает переходить в, к, ну, как приближается к инфекционному заболеванию, потому что огромное количество людей на сегодняшний момент имеет этот диагноз. В том числе, да, вот есть сахарный диабет врожденный. Да, это то, что бывают дети, как раз таки унаследуют от родителей, просто неправильная да, какая-то генетическая структура. Но вот что страшно, что на сегодняшний момент огромное количество да, эпидемии вот сахарного диабета, она в уже молодом возрасте возникает. То есть это сахарный диабет приобретенный. И в связи с чем, в связи с чем? что сейчас ученые вот, и вообще все говорят, что стрессы, которые мы сейчас однозначно испытываем везде, повсюду, да, можно сказать, и внутри, и по любым вопросам, да, вот так вот понервничали на улицу, вышли тоже понервничали, на работу пришли, там понервничали, еще неблагоприятная окружающая среда, и плюс к тому же испытываем дефицит всего того, что нужно организму, у него просто нет защиты, да? вот нет защиты, поэтому ломается вот этот вот фактически генетический код, там начинает неправильно работать, да э, орган, который отвечает за э, нормализацию сахара, вот, и все. Я в свое время просто, ну, тоже вот если маленькое такое вот отступление э, видела людей, да, то есть, ну тоже я просто лежала с ними в отделении эндокринологии. Я видела, это огромное количество людей, которые живет с этим заболеванием. И для меня было шоком вот в то время, когда мне там, да, вот мне было там 23-24 года, а я видела совсем, совсем маленьких детишек, да, то есть там кому-то 10 лет, кому-то там 13-16, и они живут с сахарным диабетом. И у большинства из них, кстати, сахарный диабет был не, да, вот именно унаследованный от родителей а именно те которые они приобрели и э, врачи как раз таки ставили причины его стресс то есть вот ребенок представляете пошел в школу отсутствует защита да где-то как-то вот серьезно понервничала вот вам бац такое заболевание на всю жизнь вот то есть это опять таки с одной стороны конечно мы понимаем что это страшно но как раз таки вот это вот знание должно у нас двигать до да, правильному отношению к себе к своему организму да и к тому что в защите мы нуждаемся к защите какой? Ежедневной, ежесуточной. И наш организм работает таким образом, да, вот как вот мы тоже обсудили, что обменные процессы – это то, что невозможно остановить. Пока мы спим, наши органы продолжают работать. Да. Мы делаем свою работу, вот сейчас я разговариваю, внутри – организм работает, то есть тратится кальций, тратится кальций на движение, вот на разговоры, на все прочее. Поэтому, если у организма будет а, определенное время и продолжительная нехватка, да, вот всех составляющих, естественно мы сами же подвергаем себя какому-то заболеванию. Ну вот можете посмотреть, давайте еще немножечко поговорим про само содержание нашего Wellness, да, про э, сам продукт, вот что у нас сейчас есть в линейках, что самого классного есть в наших линейках, да, и что мы можем применять и как применять для себя, и, конечно же, делать какие-то рекомендации. Ну, посмотрите, на нижней картиночке, да, вот такая она очень наглядная, вот здесь показан стаканчик нашего wellness-коктейля, плюс пакетик витаминов. И приравнено это все вот к такому большому-большому количеству, да, всех микро-макроэлементов, к тому же там, видите, есть яйца, да, то есть это белок яичный, вот. Собственно говоря, мы понимаем, что мы даже за сутки вот такого количества витаминов мы просто не можем съесть, да, чисто физически, все, что нужно нашему организму. Там пол кочана капусты, кто-нибудь может себе представить, так вот осилить, да, сесть и, собственно говоря, так от души наполнить свой организм всеми витаминами, к тому же клетчаткой. Нет, конечно же, поэтому, да, вот это вот все, что у нас содержится в наших пакетиках. А белок – это у нас наши коктейльчики. В чем уникальность да, вот нашего продукта? Немножечко, да, сейчас тоже вот остановлюсь, можете посмотреть, что здесь наш продукт рекомендует не только, да, вот не только мы, не только те люди, которые с ним сталкиваются, которые с ним работают. Этот продукт рекомендует и модные журналы, да, и диетологи. И, собственно говоря, не так давно проходил такой вот проект целый, да, Wellness прокачка может быть, кто-то наблюдал, тоже кому будет интересно, зайдите на YouTube, забейте, там много интересной, полезной информации, которые для себя, для жизни подчеркнете. А, ну и, собственно говоря, вот что содержимое, а, что содержится в нашем вот пакетике Wellness Pack, в чем его уникальность. А, вот пакетизированные витамины, вот каждый пакетик, это у нас суточная потребность а, женского и мужского организма во всех микро-макроэлементах, витаминах, нутриентах и всего прочего, да, что дополняет наш рацион. Это у нас две капсулы незаменимой жирной кислоты омега-3 или по-другому она называется рыбий жир. Это у нас капсула шведский бьюти-комплекс или как мы ее знаем астаксантин и как раз таки капсула мультивитаминов и минералов. А вот в чем, да, собственно говоря, уникальность нашего продукта, и когда вам будут задавать вопросы, а в чем отличие продукта Wellness, скажем, да, почему он достаточно дорогостоящий, многие, да, вот с этой точки зрения подходят к своему здоровью, почему он такой дорогой, я пойду, к примеру, да, и куплю рыбий жир в аптеку, там он вообще он есть дешевый за копейки, меньше, чем 50 рублей. Зачем да, переплачивать, зачем платить? Дело в том, что как раз-таки дело в содержимом этом продукте и содержимом, самое главное, в тех компонентах, из которых он состоит, и в степени очистки, которой подвергаются эти компоненты. Так как вот на наших продуктах стоят все эти сертификаты качества, наш продукт, он прежде чем да, вот попадает вообще в наши заказы, и вообще расфасовывается, каждый из них подвергается многократной степени очистки, в том числе рыбий жир. Рыбий жир, что детский, что взрослый, но детский еще в большей степени проходит многоуровневую ступенчатую такую вот очистку. Очистку от чего? В принципе, рыбий жир, откуда он берется? Это, ну скажем, да, это жир рыб. Можно этот... Жир рыб, скажем, откачать у крупных, да, вот пород рыб, это там форель-лосось, который там весит 3-5 килограммов, естественно, жира у него будет побольше. Вот то, что в основном попадает в аптеке. Но наша компания, насколько, да, вот какой она производит рыбий жир, она, во-первых, в отдельных местах, в отдельном, можно сказать, таком вот э, вольере, да, для мелких рыбок она их выращивает отдельно, она их кормит отдельно да, вот полезными продуктами, и мелкие эти рыбки, они не уплывают, самое главное, в открытые моря. Что нам это с вами обеспечивает? Это обеспечивает прежде всего то, что рыба не выплывет в те места, где однозначно есть вредные отходы, ну вот морской, да, вот этой вот промышленности. То есть, если где-то суда какие-то проплывали и там, скажем, разлилась небольшая нефтяная лужа, и если вот крупная рыба возле нее, да, там побудет, она, естественно, она наглотается этих продуктов отхода и оседают они вот все вредные компоненты, которые вот рыба за свою жизнь усваивает, они как раз-таки у нее оседают вот в жире. Поэтому, да, вроде бы вкусно, вроде бы хорошо, все говорят форель, да, там вот эти вот жирные сорта рыбы. Но, опять-таки, мы здесь с вами не защищены, да, что съели мы полезные, полезную омега-3. Вот, а не подхватили какие-то ненужные нам компоненты в организм. Поэтому, да, плюс еще вот эти вот компании выращивают отдельно этих рыбок и многоуровнево очищает ее. Вот, собственно говоря, почему немножечко, да, может быть, вот себестоимость этого продукта вырастает, но во всяком случае мы здесь полностью защищены с точки зрения нашего организма и его здоровья. А что такое капсула астаксантина? Астаксантин на сегодняшний момент он тоже известен по всему миру. Астаксантин это вообще вот вытяжка из, ну это можно сказать компонент, это бурый водоросль. То есть это вытяжка и антитела красной буры водоросли. Почему она так называется? Она как раз таки вот живет вот там вот, в шведских архипелагах, там холодные моря. Она там живет столетиями, то есть эта водоросль, она практически э, не прекращает, да, вот свою жизнь, там, может быть, обновилась немножечко, размножилась и все. То есть водоросль, которая неубиваемая, не экологическими какими-то катастрофами, потому что ее э, долгие годы исследовали. Исследовала не только наша компания. И у нее обнаружились очень такие замечательные, да, вот, э, скажем, свойства, Когда что-то происходит в окружающей среде, либо опять-таки выброс, к примеру, тех же продуктов, нефтеперерабатывающей продукции, эта водоросль начинает сильно-сильно вот буровить, то есть она становится прям красная-красная, и в этот момент она как раз-таки и отдает вот эти антитела, которые ее защищают от того, чтобы она, в принципе, не умерла. Вот когда обратили внимание на эту водоросль, ее начали исследовать, узнали о таких замечательных свойствах, и, естественно, наша компания, она тоже запатентовала астаксантин вот в эту вот капсулку, да, это там жидкий экстракт вот этой вот буры водоросли для того, чтобы обеспечивать антиоксидантную защиту нашему организму. Про антиоксиданты сейчас тоже повсюду говорят, говорят много, говорят, что это необходимо, это как раз-таки и есть защита каждой клеточки и самое главное, вот клеточных клеточных мембран да вот связующих чтобы там не было не начинались какие-то неправильные процессы потому что начинает заболевать одна клетка да одна клетка стала ненормальной к ней подцепляется там следующий следующий следующий и вот вдруг у нас орган начинает по каким-то причинам болеть вот на сегодняшний момент вообще в природе а это, как мы поняли, да, это природный э, фактический компонент, да, астексантин. Это живое существо, да, это то, что вырабатывает водоросль. Это не химически синтезированный, да, какой-то витамин. Сильнее его э, в природе пока, да, пока не изучено. Может быть, конечно, и есть, но пока еще про, э, научные, да, такие вот обоснования других пока нет. Астексантин защищает клетки от свободных радикалов, вот можете прочитать, 100 раз сильнее обычных антиоксидантов, а их много, антиоксидантов это витамин и ИЦ, и самое главное витамин Е. То есть он в разы сильнее э, самым таким вот сильным и известным нам с детства витаминов, а мы все знаем, особенно девочки тоже знают, да, и девушки знают, что витамин Е это тот витамин, который отвечает за наши и репродуктивные функции, и отвечает за нашу молодость и красоту. На верхних картинках, в принципе, показано, да, почему необходима вот эта вот антиоксидантная защита и что это такое. На самом деле так просто работает живой организм, работает любой живой организм, и сама наша жизнь подразумевает то, что. Ну вот как это по-простому объяснять, я не буду вам объяснять вот про вот эти вот свободные радикалы, откуда они появляются, в принципе запоминать это не обязательно, но внутри нашего организма происходят такие же процессы, как вот окислительные которая есть у нас и снаружи. Вот если мы яблоко надкусим, да, мы все знаем этот эффект, оставили его, оно было внутри таким вот красивым, сочным, белым, оставили на несколько минут, хоп, оно стало коричневым. Это вот и есть вот фактически то, что происходит у нас с вами внутри, с тем процессом, когда мы дышим. Вот откуда берутся свободные радикалы – и э, нам необходима высокая степень защиты от появления этих свободных радикалов. Если их становится достаточное количество, то вы можете да, вот наблюдать как раз-таки на картиночке, э, как, э, собственно говоря, да, появляется вот, поврежденная клетка поврежденная ткань и так далее поэтому вот употребление на сегодняшний момент астексантина это конечно же стопроцентный да это стопроцентный да для нашего иммунитета потому что мы все уже каждый убедился в том как работает да вот наш астексантин именно для а, увеличения иммунитета то есть не какие-то иммуностимуляторы иммуномодуляторы которые могут выписать врачи а именно до да, природные компонент то есть в период каких-то сезонных даже вирусных заболеваний мы можем просто дополнять рацион питания то есть употреблять еще больше этого астаксантина и он помогает нам справиться с какими-то да вот вирусными заболеваниями но лично про себя вот лично про себя я могу сказать что за все время в принципе употребление самого продукта wellness а, витамины да и коктейль я пью каждый день иногда даже периодически я увеличиваю дозу до да, пропиваю немножечко и астаксантина потому что он на сетчатку глаза хорошо действует потому что в нем экстракт черники ну и собственно говоря когда вот вирусные какие-то заболевания идут я тоже могу по еще плюс дополнительно к пакетику где уже содержится да вот эта астаксантинка я еще себе плюс по одной капсулке такого вот дополняя если уж почувствовали что начали разболеваться то единоразово да вот в один раз можно принимать по 3 4 5 капсул этих вот в течение буквально суток он снимает все респираторные такие вот проявления горло заболело, да, там сопли. Для детей мы это тоже все используем, детский организм, потому что очень вредно, да, то, что сейчас на сегодняшний момент прописывают именно вот аптечные, и многие врачи почему-то как-то, да, вот без опасений прописывают самое главное маленьким детям, что антибиотики. Антибиотики ⁇ это то, что вообще подрывает иммунную систему, то, что вот наш ребенок приобрел с материнским молоком, то, что росло у него да, вот в кишечнике, потому что микрофлора да, и вся защитная система организма вот от всех вирусов, она у нас живет как раз-таки в кишечнике, да, где вот процесс пищеварения. Вот, и антибиотики, они просто что делают? Они это все вымывают. И очень мало специалистов, которые действительно назначают какие-то курсы, во всяком случае, да, вот, восстановление микрофлоры после приема антибиотиков. А вы можете себе представить, если с детства наш ребенок начнет употреблять, да, вот антибиотики, заболел, вот это вот лекарство попей, заболел опять. Вот. И, собственно говоря, многие ученые и специалисты тоже прогнозируют, из-за того, что в последнее время мы стали много употреблять антибиотиков, в том числе и с едой, да, вот как рассказала про курочку, то уже часть лекарств почему-то перестает на нас действовать. Но почему-то я буквально понимаю, что организм уже вырабатывается устойчивость к этим компонентам, да, и когда нужно будет помочь, это лекарство просто не сработает. Вот что вот это все на себя, да, не применять, не травить свой организм, однозначно его нужно просто хорошо защищать, чтобы вирусы, да, вот эти не подхватывать. А если заболели, то лучше начинать, да, вот просто лечение именно с астаксантина вот в принципе вот я за все время пока употребляю нашу продукцию Wellness, серьезно пока вообще вот но ну, именно я имею в виду с температурой с лёжкой там в постели да там еще что-то с какими-то лекарствами антибиотиками не болел еще не ну то есть ни одного дня у меня даже как-то есть тоже свой результат именно на астаксантине я подхватила как тангину за сутки благодаря только приему астаксантина, то есть я его и в большем количестве пила, я его и, ну, то есть как капала в воду, да, и полоскала горло, ну и плюс еще вот в течение дня просто разжевывала вот эти вот капсулки, чтобы у меня именно попадало в горло за сутки, не осталось ничего от ангина. Но я думаю, что многие знают, что это такое, да, ангина, такое заболевание, прям, которое неделю, наверное, с ним будешь мучиться и никак-никак-никак не избавиться. Ну и можете посмотреть, да, wellness именно как омега-3, рыбий жир, но все еще вот со времен, наверное, вот мои родители, точно я не помню, давали ли мне в детском саду рыбий жир, вот родители наши, они очень хорошо помнят, что весь, весь их период, да, такого вот становления и взросления, когда формируется иммунитет, да, когда растут клетки, им обязательно в добровольно принудительной форме заставляли пить рыбий жир. Вот. Потом как-то это пропало, да, вот, как-то почему-то на этому не стали уделять внимания. И вот сейчас тоже опять-таки мы возвращаемся к той же самой концепции, что без незаменимых жирных кислот, их всего две, да, вот это омега-3 и омега-6. Омега-6 мы получаем с продуктами питания, потому что это жирная кислота, на животного происхождения, это то, что относится к мясу. Вот. А омега-3 это у нас как раз-таки вот, а, то, что а, у рыбы. Да? То есть это рыбий жир по-другому называется. Вот. И никак, кроме как с продуктами питания, мы совершенно понимаем, это в организме не синтезируется. На что влияет достаточное количество омега-3? Он вообще влияет и для взрослого организма, и для организма взрослеющего, и для организма стареющего. Но для детей это формирование иммунитета, это формирование правильного, да, наверное, и прикуса, и вот костей и зубов здоровых. И естественно, это и мышцы, потому что омега-3 ее вообще позиционируют многие как то, что необходимо принимать для здоровья. Мышц и суставов. И самое главное, вот эта вот работа головного мозга, это вся нервная система и это умственная деятельность. Если хотите, чтобы да, вот ребенок рос именно таким вот умненьким, чтобы хорошо информацию усваивал, а мы живем сейчас именно в информационный век, когда мозг должен справляться, и мозг маленьких детей сейчас справляется с такой информацией, да, переваривает ее столько за сутки, что, конечно же, хорошая умственная работоспособность должна быть обеспечена с детства. Для взрослого организма что такое омега-3? Ну, в принципе, да, как я уже немножечко упомянула, это и репродуктивная функция, это а, вообще все самые главные а, процессы в организме, которые у нас происходят, это и работа сердечной мышцы, то есть это сердечно-сосудистая система, это работа головного мозга и э, нервная, да, вот нервная наша система это тоже омега-3. Если мы вот себя чувствуем, знаете, вот есть такой вот синдром хронической усталости, который, да, вот многие не могут никак вылечить, вроде бы и сплю и никак не могу выспаться, да, по какой причине, то здесь можно смело да, дополнять свой рацион питания омега-3 потому что страдает сразу, скорее всего, здесь и нервная система, и немножечко нужно мозгу давать расслабиться. Для нашего пожилого поколения омега-3, ее, кстати, да, рекомендуют еще как средство защиты от таких заболеваний старческих, как болезнь Альцгельмера, да, то есть это фактически старческий маразм для того, чтобы человек долгие годы, да, ну, в принципе, до самой смерти прожил в здравии да, своего ума. Вот, поэтому, ну что еще можно сказать про омега-3? Омега-3, кстати, это наша, да, это красота нашей кожи, это молодость нашей кожи, точно так же. Если, да, вот кто-то наблюдает, кто-то знает, что есть проблема с кожей, она периодически шелушится, вот кожа стала шелушиться, если что, можете смело еще дополнительно, да, свой рацион питания увеличивать омега-3 либо да вот какие еще симптомы недостатка омега-3, головные боли? могут часто возникать, да, ну, как работа вот, головного мозга, опять-таки такого вот рода недомогания, просто общая утомляемость, усталость, боли в суставах, да, если у кого-то вот из старшего, может быть, поколения есть такие симптомы, можете рекомендовать, можете заказать им даже отдельно пропить вот коробочку нашего омега-3, хотя, да, в принципе, более экономичный вариант это пить именно м -м, пакетизированные витамины, да, то есть наш Wellness Pack. Так, ну здесь, да, по основным всем нашим показателям, таким вот по содержимому нашего Велмоса мы с вами прошлись. Последнее, да, на чем сейчас остановлюсь, давайте еще э, прям 5 минут, да, уделим это времени, потому что для нас это очень важно, потому что все-таки мы с вами сюда пришли э, в компанию наш проект зарабатывать, э, поэтому мы те люди, которые строим бизнес, и для нас с вами wellness – это, во-первых, и продукт для здоровья, да, для себя, чтобы отлично себя чувствовать. Это и продукт, который во многом помогает нам организовывать личный товарооборот да, благодаря своему э, ба, хорошему баловому да, вот, э, э, номиналу, вот так вот назову. Да, потому что у нас wellness – это самая высокобаловая продукция. Ну и, конечно же, для бизнеса, потому что мы через продукт wellness, опять-таки, можно находить своих партнеров. Почему? Потому что, ну, расскажите полезную информацию, да, wellness, может быть, человеку это на сегодняшний момент в приоритете, впоследствии его заинтересует бизнес или все сразу, да, потому что научившись просто использовать информацию на благо, ее можно распространять, как говорится, куда угодно. На сегодняшний момент вот, Wellness да, нам, нам доступен в заказе в любом виде. То есть мы можем заказывать отдельно. Каждый составляющий, будь это суп, коктейль, любые витамины, можем оформлять на них подписки. Что такое подписки? Это просто нам, компания, идет уже да, вот навстречу именно из-за хорошего потребления этого продукта. Это такая система выгодная, когда мы оформляем да, вот подписки в ней 4 шага. То есть три шага мы за эту подписку платим, четвертый шаг – нам идет бесплатно да, в качестве такого вот подарка. Поэтому мы продукт Wellness фактически берем даже а, по очень низкой да, такой вот цене, да, благодаря нашим подпискам. И в последнее время, но ну, это не так давно произошло, компания сделала еще один да, шаг в нашу сторону, шаг в сторону именно бизнес-партнеров, и предложила на рынок такие потрясающие наборы, как Wellness Life Plus. В чем уникальность этих наборов, да, это подписки, это подписки, которые идут такими же шагами, то есть 3 четвертых подарок, это коробочка, вот первый раз именно приходят коробочки, как показано на картинке, и уникальность этой линейки, да, и почему мы ее используем, потому что здесь четвертый шаг подписки идет бесплатно и с сохранением баллов. То есть для нашего с вами бизнеса мы понимаем, что по той системе, по которой мы сейчас растем, по программе «Экспресс Рост», да, для нас необходимое условие является 150 личных баллов бонуса. Поэтому для тех, у кого может быть, да, вот есть какие-то проблемы, ну или скажем, а, с таким вот косметическим продуктом вообще, да, вот, ну не хочется сталкиваться, знайте, что есть продукт Wellness, пожалуйста, Арифлейм на сегодняшний момент, это не туши-помады, да, вот уходовая косметика, для многих сейчас это прежде всего Wellness, да, а сопутствующий это уже тот продукт, который производит непосредственно компания. А продукты у нас есть, да, вот эти вот линейки двух, да, таких вот номинальных стоимостей. Есть линейка подписок «Твоя жизненная энергия», которая по балловой стоимости дает нам 100 баллов. И есть «Твой идеальный вес», который нам дает каждый каталог 150 баллов бонуса. Все, в принципе, да, самое главное – наши выполненные условия. В чем выгода? Ну, вот можете посчитать, здесь вот на слайде я специально считала, сейчас, может быть, цена чуть-чудочку изменилась, да, капельку, ну, буквально там рублей на 30, на 40 если с выгодой уже считать, 3 плюс 1, да, вот фактически вот 100 балловое Wellness Life Plus в каталог нам будет обходиться 2724 рубля, а большая, да, такая вот подписка, в которой содержится упаковка коктейля, упаковка супа, который можно поменять еще на один коктейль, и упаковка наших витаминов. Она будет по себестоимости нам обходиться 4098 рублей. Да? Ну, в принципе, 5000. Поэтому на самом деле вот подписки Wellness Life Plus это самый такой вот выгодный вариант организации личного товарооборота для нашего кошелька. Вот, думайте сами, но многие пользуются, я сама пользуюсь вот этим вот системой подписок Wellness Life Plus, потому что четвертый шаг мне всегда идет бесплатный с сохранением баллов. То есть, да, три я оплатил, четвертый, я уже не заморачиваюсь, у меня идет автоматом вот эта вот подписка. Такой слайд, я думаю, тоже многие видели уже в нашем чате Wellness, да, отдельном сколько будет стоить ваша здоровая жизнь. Но здесь просто я посчитала да, вот себестоимость шага с учетом четвертого бесплатного и разделила на 21 день. Почему? Потому что каждая подписка, она в принципе рассчитана на 21 день, сколько пакетиков. Да, вот, а, в нашей упаковочке Wellness Pack, столько же и порции коктейля а, в нашей упаковке Natural Balance. Поэтому здоровый рацион Wellness на день вот, на сегодняшний момент составляет примерно 136 рублей. А, можете да, вот себе представить, что такое вот, вот по сегодняшним меркам 136 рублей, куда вы их можете потратить. На самом деле, даже если вот просто куда-то куда зайти и кофе попить да, в кафешку, но это, в принципе, чашечка кофе в кафе. И это ваш здоровый рацион питания, который обеспечит организм до нормы всех необходимых микро-макроэлементов и плюс белком. Да, для того, чтобы организм смог вот сегодняшний день отработать так, как нужно, и для того, чтобы у него была высокая степень защиты. И каждый день вам необходима будет вот эта вот сумма, а впоследствии, естественно, когда мы растем по карьере, когда у нас увеличивается уровень дохода, мы знаем, растет объемная скидка, и э, наша скидка, фактически, которую мы используем для обналичивания, да, вот наших заказов, она становится более чем 50%, вот можете посчитать, вам было бы классно, вам было бы выгодно, если бы ваш здоровый рацион, да, вот, и вы, если заботитесь еще о членах своей семьи, да, вот это составляло порядка 60 рублей в день. Вы готовы потратить эту сумму для того, чтобы... Да, и не болеть, и для того, чтобы защитить свой организм от вообще э, всевозможных да, каких-то заболеваний. Я думаю, что каждый да, вот на сегодняшний момент готов. Самое главное, чтобы было понимание, что это недорого, это очень-очень дешево. Намного дешевле, да вот чем все здесь перечисленное, чем даже тот же самый один бигмак ну и естественно, да, вот благодаря этому, в принципе, мы еще и на этом же зарабатываем. То есть смотрите, как классно, да, вот какие у нас перспективы сразу открываются. Мы инвестируем в свое здоровье, да, и мы фактически этой же концепцией, мы вообще заряжаем всех людей вокруг мы можем это делиться информацией? Да, конечно, можем. У нас еще и бизнес быстрее будет расти да, на этом, потому что, наверное, вот то опасение да, вот, за здоровье своей жизни и а, то, что мы хотим да, вот, давать, самое главное, нашим детям, это прежде всего да, вот, обеспечить именно здоровую и счастливую жизнь. Поэтому у нас для этого есть все инструменты. Ну и последнее, наверное, вот что сейчас хочется сказать, еще раз посмотрите на этот слайд, потому что это как раз-таки фокус развития бизнеса. Мы с вами да, предприниматели, мы с вами бизнесмены, мы с вами те люди, которые информационным путем, да, путем передачи информации строим свои структуры. И опять-таки напомню, вот по нашей системе экспресс-рост у нас 50 человек, которые делают заказы на 150 баллов. Да, нам дают как раз-таки директорский товарооборот 7500 баллов. Кто такой бриллиантовый директор? Да, можете на картинке посмотреть уровень доходов бриллиантового директора. Вот Хочется вам такой или не хочется? А, и если нам нужно дорасти да, и хочется такого уровня дохода, то 50 человек умножьте на 6 таких групп. Да, то есть 6 раз повторить построенную однажды директорскую структуру. 300 человек. И самое главное, вот здесь задать себе такой вот вопрос, да, как вот вообще вот вообще как, как я думаю, что на территории вообще Российской Федерации, страны СНГ, с кем мы можем работать, есть ли у нас 300 человек, которые хотят быть здоровыми, хотят быть красивыми, хотят отлично выглядеть, хотят быть счастливыми, свободными, плюс достойно зарабатывать, реализовывать свои цели, путешествовать и многое-многое другое. Да, конечно, хотят, они не то, не то, что на территории Российской Федерации, в пределах, да, в черте нашего города, вот где вы сейчас находитесь, есть эти 300 человек, только, возможно, они не знают, да, такую информацию, и, возможно, многих пугает компания, да, но вот есть такой вот у кого-то стереотип, то, что, ой, Арифлейм, ой, а вы знаете, что Арифлейм, это вообще линейка Wellness прежде всего, да, что это вот, вот основа бизнеса с которой действительно можно строить бизнес на века на года и который можно будет передавать вперед да вот на поколение вот самое главное да такая вот информация которая будет понимание из этого да и я думаю что впоследствии каждый научится пользоваться этой информацией на благо конечно же и быстрого развития своих структур и развития своего бизнеса так, ну все, наверное, на сегодняшний да, на сегодняшний день такое более подробное изучение линейки Wellness у нас с вами закончено. Если у кого-то есть какие-то вопросы, давайте в чат да, задайте, я постараюсь ответить. Если вопросов нет, у нас чат Wellness, как всегда с вами, да, в Телеграм, он активный, все вопросы можно обсуждать можно говорить и про систему снижения веса, да, как себе ее подобрать и ну другие какие-то, да, такие вот часто задаваемые вопросы обязательно пишите, не стесняйтесь, но я думаю, что после понимания важности, да, этого продукта вообще для жизни, для жизни каждого человека, может быть, у кого-то с ними, да, вот это вот клин, то что вот вот как вот, да, как с Reflame идти к знакомым, а вы идите к знакомым с продуктом wellness да, и тогда вообще не будет никаких проблем ни в бизнесе, ни в чем. Все. Девчонки, спасибо огромное за внимание. Да, давайте теперь запись, конечно же, выложим, будем ей работать, да, к, может быть, и знакомыми делиться. Всем хороших выходных. Да, спасибо, что были внимательны, спасибо, да, что пришли на вебинар. Все молодцы, все просвещенные. Я думаю, что каждый теперь будет пользоваться для себя. Вот, Давайте все, теперь до встречи на следующем вебинаре. С вами, да, и всем хороших, хороших, удачных выходных. Всем пока-пока.